Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Артем Тупичкин. Итак, сегодня в выпуске. Завершение ремонтных работ в университетской клинике. Когда абитуриентов зачислят в КФУ. Что такое спектр рентген-гамма? Ремонтные работы в зданиях университетской клиники КФУ подходят к завершению. Как модернизируется корпус по адресу улицы Ершова 2, мы расскажем в нашем сюжете. В корпусе университетской клиники Казанского федерального университета по адресу улица Николая Ершова 2 закончены ремонтные работы в отделениях гинекологии и гемодиализа. За это время клиника не прекращала и не прекращает прием больных и плановые операции ни на один день. Ремонтные работы проводятся посменно в различных отделениях. В 2017 году было открыто хирургическое отделение. Мы вначале открыли ядро, это хирургическое отделение, то есть нужно было сделать так, чтобы людям оказывалась помощь, чтобы они выживали.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 Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров лично курировал все ремонтные работы в зданиях университетской клиники. Он посещает объекты каждую неделю, и каждый шаг проходит согласование между представителями университета и рабочими. Ремонтные работы в больнице начались еще в 2016 году. Университетская клиника была создана 4 года назад, а ее фундаментом стали три учреждения здравоохранения республики. РКБ-2, Республиканская клиническая больница номер 2, БСМП-2, городская больница скорой медицинской помощи номер 2 и городская поликлиника номер 2. 2. Университетская клиника располагает современной техникой для лечения больных. Здесь поставлено лучшее оборудование эндоскопическое, и э, мы будем активно развивать, уже развиваем эндоскопическое направление в медицине. Соответственно, здесь поставлено э, прекрасное оборудование операционное, здесь прекрасные э, поставлены аппаратура клиника лабораторной диагностики, то есть всего не перечислишь, но это современная, хорошо оснащенная клиника, наверное, лучшая на сегодняшний день техническая база, которая есть в городе Казань. Проведение реконструкции позволяет проводить работу по оказанию неотложной помощи, прохождению обследования и в случае необходимости проведения лечения в стационаре. Помимо лечения пациентов, университетская клиника является базой для обучения студентов Института фундаментальной медицины и биологии и местом для реализации медицинских наработок ученых КФУ. Здесь будут студенты, здесь будет образование, потому что в Казанском федеральном университете сейчас есть подготовка по шести специальностям врачей. И плюс уже сейчас набор идет на 31 специальность ординаторов, а вообще у нас будет 53 плюс аспирантура. Артем Тупичков, Виолетта Басова, Универньюз. Приемная кампания КФУ подходит к завершению. Университет начал подготовку приказов о зачислении абитуриентов. Когда их ожидать, мы расскажем в нашем сюжете. Прием заявлений на поступление в Казанский федеральный университет завершается. Всего с учетом набережной Челнинского и Елабужского институтов КФУ поступило 70 839 заявлений. Из них 48 тысяч на бюджетные места. Максимальное количество заявлений это 9 673 подано в Институт управления экономикой и финансов. Дальше 8 648 это Институт международных отношений. И 6165 заявлений – это Институт вычислительной математики и информационных технологий. При поступлении учитываются баллы ЕГЭ. Самый высокий средний балл поступающих у Института геологии и нефтегазовых технологий. Его показатель 79. Также в тройку по самым высоким средним баллам попали Институт математики и механики имени Лобачевского и Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем. Часть из поданных заявлений на поступление подают абитуриенты, сдавшие ЕГЭ на максимальный балл. Количество поступающих, которые физические лица принесли эти заявления, я вам скажу, это 297 стобальников. Но если говорить по оригиналам, то это 73. оригинала на сегодняшний день ребята уже принесли сюда. 29 июля был опубликован первый приказ о зачислении в КФУ. В него вошли поступающие в пределах квот – сироты, инвалиды и абитуриенты на целевое обучение. У нас выйдет два бюджетных приказа. Первый приказ выйдет 3 августа. И это касается 80% бюджетных мест, которые выделены на общий конкурс. И следующий приказ по бюджетному значит, обучению очную форму выйдет 8 августа, это вот оставшиеся 20%. Также 11 августа выйдет приказ о зачислении студентов в заочной формы обучения. А 15, 22 и 29 августа приказы о зачислении на контрактной основе. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Спектр Рентген Гамма — это единственная передовая рентгеновская обсерватория на ближайшие 10-15 лет. Спектр РГ будет способен сделать полный обзор неба с рекордной чувствительностью. Подробнее смотри в нашем следующем сюжете. 13 июля в 15.31 по московскому времени с космодрома Байконур была запущена космическая обсерватория Спектр рентген-гамма». Это международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Научным руководителем проекта с российской стороны является академик Российской академии наук Рашид Алеевич Сюняев. Планируется, что будет получена полномасштабная карта неба в рентгеновском диапазоне. Вот это уникальное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 который тоже вот работал в точке Лагранжи-Л2, но он работал в миллиметровом диапазоне, в радиодиапазоне. То есть он исследовал э, микроволновое излучение. То есть он, они были предназначены, все те телескопы предназначены для, для других задач. Поэтому спектр Ингенгам будет решать свои задачи, уникальные задачи, которые не могут решить другие телескопы.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 получать среди российских телескопов лучшие координаты спутника СРГ. И эта информация очень важна для Роскосмоса, потому что она позволяет э, правильно скорректировать орбиту. Примерно через 100 дней после запуска на орбиту начнутся первые исследования, которые приведут к грандиозным открытиям. Лилия Талипова, Олег Капачаев, На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всего доброго.